Кружит вальс за окном в белом цвете весна. И летят лепестки ароматной порошей. Вас давно, милый друг, позабыть я должна. Что ж, грущу я о вас в день весенней погожий. В нежном танце любви мы кружились весной. И звучали в сердцах, перебором мотивы. И хотелось кричать, путник, время, постой, Дай побыть мне чуть-чуть несказанно счастливой. Почему разошлись наши с вами пути? У коварной судьбы много раз я пытала, но старалась она от ответа уйти. Отводила глаза и молчала, молчала. От чего же опять вспоминаю о вас? Словно будете душу своим поцелуем. Я прикрою глаза, приглашу вас на вальс. Танцы белом своем. С вами вновь затанцую.